всем привет ехал со стройки решил запилить обзорчик сабового звена моего вот как бы по фронту все слышали отъехал подальше от населенного пункта вот чтобы никому не мешать такой вот лес у нас зима И сегодня вроде как потеплело вот. ну, постарайся показать как играет сабвуфер исполнены собственными руками. Ну, попробуем э, на треках, который разрешен ютубом. Вот. Громкость 10. Это громкость 10. 15. Двадцать. Двадцать пять. 25. 25. 25. 25. 25. итак, сабвуфер выглядит примерно вот так в принципе я доволен то есть играет свои деньги очень даже хорошо а, сабвуфер улава вот тип. Вот. есть фирменная красная строчка везде толпаж очень такой большой бы я бы сказал подвес Так, короб изготавливал сам. То есть фанера. Брал лист фанеры. В принципе, одного листа мне хватило. Заказывал чертеж. Не рассчитывали его. Получается, по чертежу выпиливал короб. Ну и потом собирал. Для уплотнения использовал Силикон. силиконом все стенки промазывал вот ну и нечто вот такое вышло в принципе тоже очень понравилось все сабвуферы которые у меня были собирал из ДСП из ДСП это я вам скажу ерунда полная то есть если хотите нормальный чтобы не было вот этих резонансов когда он долбит на всю катушку дсп изгибается вот В фанере такого нету звук на порядок чище лучше вот то есть если задумаете сами делать делайте из фанера I'm mm on -hmm. mm -hmm. mm -hmm.